Ученые из Японии на основе фрагментов мужского черепа, извлеченного из земли в префектуре Татори, воссоздали внешность его обитателя. В результате вся нация увидела, как выглядел человек, живший 1800 лет назад, и нашла его весьма похожим на современного футболиста-профессионала. Как пишет Юмиари, на этом история не закончилась. В социальных сетях бросили клич и ищут двойника древнего жителя острова Хансю, причем как среди японских мужчин, так и среди женщин.